Когда вы начнете ценить свое время? Очень многие люди увлекаются тем, что почти постоянно занимаются мелкими делами, которые не имеют никакой перспективы. Очень много дел, которые нас просто занимают время и никуда нас не приведут. Эти вещи иногда приносят нам удовольствие, эти дела. Иногда они просто выжигают наше время, чтобы мы отдохнули и расслабились. И очень много дел, которые относятся к бесперспективным, нас сильно увлекают. Это огромное количество отвлекающей энергии уходит именно в то, что нас соблазняет, отвлекает, возбуждает, проводит, мы проводим там время. И а, проходит год, а, мы влили туда кучу энергии, ничего из этого соблазняющего не получили. Второе, это люди, то есть эти люди не развивают вас, они вас никогда не вдохновят на какие-то позитивные дела. Они в лучшем случае приятно проводят с вами время и помогают вам вместе с ними деградировать. То есть можно проводить время с такими людьми, и это время будет помогать вам отвлекаться от дел, которые вас хотя бы куда-то могут привести. Дело в том, что время, оно такая не сильно измеряемая сегодня штуковина, которую можно оценить только когда его потерял. И лучше начаться задумываться о том, что время это ценно именно сейчас, именно сегодня, оценивая свой день и оценивая каждую свою минуту. И многие люди совершенно не ценят свое время, когда пускают его на бесперспективные малодоходные занятия на занятия, которые являются доходными, но а, недолгосрочными. А, они продаются за маленькие деньги. То есть есть люди, которые ведут 10 работ, а, каждый из которых им приносит по 100 долларов. И они все время заняты. Да? Иногда они ведут а, работу за 100 долларов, иногда за 30 долларов. И по сути человек работает в огромном количестве мест, и все время вот так вот загружен. А реально денег и времени свободного на жизнь у человека нет. То есть, можно ли сказать так, про такого человека, что он успешен? Конечно, нет. То есть я бы рекомендовал очень ценить свое время, изжать количество энергии, которую мы тратим на эффективные дела, только на эффективные дела и на отдых. То есть очень многие вещи, на которые мы тратим годы жизни, вообще нас никуда не приведут. Надо просто об этом помнить. Второе. Если мы проводим время в сетевом маркетинге бесполезно, то есть мы начинаем соблазняться на мелочи, на бесперспективных людей. Один из тому примеров ярких – это занудные люди, которые высасывают из нас энергию. Вторая категория людей – это интересные специалисты, за которых мы держимся. Ну, бывает, что вы работаете, например, с добавками, и человек, который назначает ваши добавки, это врач или какой-нибудь косметолог, или продвигает эти добавки, у него начисляется, помимо его дохода с продаж, какой-то чек, он там небольшой, и вот вы ему звоните, приедите, заберем, он говорит, у меня нет времени, я очень занятой, и вы в конце концов приезжаете к нему на работу и выручаете ему этот чек. Вы сегодня раз вручили, два вручили, три вручили, а через какое-то время, очень короткое, он к этому привыкнет, если вы ему чек домой не привезете или на работу, то он будет вас считать плохой компанией, и все, что с вами связано. Поэтому таким образом, делая действия за других людей, мы не только тратим свое время на бесперспективные занятия и увлечения, и работу, да? на бесперспективные занятия, но еще и на разрушение своей собственной организации. То есть очень часто мы, делая мелкие действия, мы таким образом отвлекаемся от важного и очень часто к нам приходит в команду сильный человек из-за того что мы отвлекаемся на мелких людей очень часто мы про этого сильного человека забываем и он теряется и перестает быть сильным по отношению к нашему бизнесу. И э, очень важный момент – это научиться видеть в сетевом маркетинге возможности э, развивать других людей и экономить свое время. А многим людям такое ощущение, что нравится все время чем-то заниматься. Сам процесс построения сети, сам процесс какой-то суеты вот этой сетевой. И людям нравится прожигать свое время в сетевом маркетинге. Очень часто люди отдают сетевому маркетингу по 5, 7, 10 лет, и э, в этом бизнесе у них ничего хорошего не происходит. Ну, в долгосрочном смысле. То есть э, в моем понятии нет смысла строить сеть, если она через 10 лет в одной этой компании вам, вас не будет кормить. Вообще, я не считаю это ну, каким-то осмысленным занятием. То есть, если вы занимаетесь какой-то областью, преуспеваете в ней, она вас кормит, и там вам даже нет смысла будет уходить из такой компании, она будет продолжать вас кормить. Чуть-чуть усилий сделал, доход вырос. Чуть-чуть усилий сделал, доход вырос. Плюс научиться получать удовольствие от самого процесса. Что э, происходит с многими людьми? Они тратят время на различные фирмочки, на различные проекты, которые вот сегодня поднялся, завтра упал, потом новый проект. И вот человек все время как это с одной проруби потом в другую ныряет. Да? То есть, это, конечно, занятие можно назвать подходом к успеху, да? но это скорее мен менеджер-продавец, который перешел с одной компании, которую он развивал, развивать какую-то другую компанию. Поэтому давайте начинать ценить свое время и прекращать э, увлекаться проектами, которые в долгосрочном смысле никуда не ведут. Людьми, которые в долгосрочном смысле вас никуда не ведут. И действиями, которые в долгосрочном смысле абсолютно бесперспективны. Как только вы начнете полноценно ценить свое время, вы начнете выфильтровывать только важные и ценные дела, и у вас появится качественное время на себя. А это очень важно. Это очень важно для того, чтобы вы могли заниматься настоящим саморазвитием, общением со своими учителями. С вами был Зайцев Алексей.